Привет! Вы на канале Мистер Диньярс. С вами Дин И это. FNAWRLD! Второй стрим! По FNAWRLD! Начинаем игру! Да, продолжить! Как видите, у нас тут несколько мотроников. Эти, по-моему, этого мотроника лучше взять. Вот пуш трапа! Как-то подсомнение у меня вон, под сомнение. Взять его или не взять? Возьму, пожалуй, возьму я его. Так, вместо кого? вместо Эннерта? То есть не Эннерта, а Эннскелета, да. Место Вот этих я заменю на других. Например, например... Так, делать Так. Может, заново давай начнем. Первое вот этим. Потом уже. Так. Так, так, так. Фредди, пожалуй, подойдет. И Фокси тоже. Солны. Ну, не солны, а фантом Фокси. Вот. Фантом Фокси тоже подойдет ну начинаем плачущий ребенок да нормально душа то есть плачущего ребенка так мы есть на том когда я тут закончу вот ходим тут и думаем что будем сделать кстати, не забывайте писать комментарии. Так, карта. Скажи, если, ребята, куда нам вообще надо идти? Я до конца не понимаю. Не... Я не понял до конца. Куда нам идти надо? Пока что я не понял. Но скоро, наверное, пойму. Сюда, может? Теперь мы где? А, мы резко тут, вот. Мы вышли отсюда. Кайфо что-то нашел. А, мы прыгнуть тебе сюда. Теперь. Сюда? Пожалуй, сюда прыгнем. Во! Денежки. Вон теперь прыгать. Ой-ой-ой много прокодов. Ой, ехал Давай! Давай! Давай! Дождик! Давай, этот чувак, давай! Ты штраф атакуй! Снова? Серьезно это сделал! Все! Вот тут. Разбираем. Одного уничтожили, одного уничтожили, зайца одного уничтожили. Белого и он укоблеился, потому что он белый стал. Разбираем снова. Так, грохнул еще одного зайца. А Просники. Бро. Так это какая-то. Масло. Вс. любимые мои последнего зайца. где он сейчас был а -а -а, теперь понятно братанным нам как-то надо попасть вот сюда вот тут как видите красный все ты кто это еще такой это кто Чикалекаем! Чикалекай! Да... Блин, дурак, что сделал-то? Блин, нас грехнет! Давай! Чикалекай! Лекай! Лекаем! Это босс! Босс-малкосос! Прикольно! Давай, инспектор она напряхнула. Давайте, батаны, тащим. Плывайте своими пульками. О, это пицца! Я не знал! Повторы на меня-то Чуваки, у нас тут проблема. Нас уничтожают врагов. Марионетку тоже грохнули. Убили марионетку. Мы затащим. Где мы затащим? Давайте все блядными его. Пошли в следующее. Мы вот что уничтожим? Повернемся. Если не века уже не важно. Все. Мы его уничтожили! с двумя заканяем. Ага, спасибо тебе огромное! Кстати, я не знал, что у этого чувака есть пицца. Я был без понятия. Вот, значит, нам как-то надо попасть сюда. Я уже понял, как это сделать. Ага! Назад. Можно куда туда пойти. Вот сюда, например. Ага, теперь мы где-то в другом месте тоже вышли. Да, интересненько. Вот тут, как видите, тут такая штука, и нам туда нам пойти. Да, интересно, интересно, непонятно, как сюда вот пройти. Вот тут самое главное. Вот именно сюда надо пойти нам. Да, именно туда, потому что по-другому никак. Только сказал, что они мне сразу нападают. Вот просто, вот просто ошибка за это, просто ошибка. А мы ушли, а теперь такое. Ну все, спасибо, пульятики. Я уже убила все. Врагов нет, врагов нет. Это не столько этим. Я могу -то пахнуться. А мы куда-то А, Да, в, мод... в водный мир. Так, эту с... суду, которую можно достать как мне. Я ни хрена не успел делать, как у меня взорвали сразу. Больше какого-то... Нет, не могу. кусть все время своя Так, манго, могу у тебя купить что-нибудь? Спасибо. Так. так, не понял. А у вот нас тут две, или даже тарелки, да? Ну да. Так, вот меняемся, так. Ск으øre, Этого тоже, пожалуй, потому что бомба нам не нужна. Не хочу ее эту бомбу. Другого кукулу какого-то. Другого. Слышали? Магл себе это позволить, блин! Привет, Флотомолитка! Ты уже меня не пугаешь! Я зубы у тебя какие-то желтые, что Зубы не Так все, самолетики! Так! Мне хорошо сносит эта да, атака! Так вот это хорошо сносит! Пицца. Кому Так. Нас особо так не бьют. восстанавливаемся. Видите, вот эти хюк-хюк работают. Так. Дождик. Пицца! Большая! Это капец! Способс тоже может делать кошмарная Чика, поэтому нам этот по очень пригодится. Так, мы куда-то ушли тогда, ты допохнулись. Помните? Мне снова столько же количества я могу купить что-нибудь. Давайте, когда тут идешь, тут нужно много повидать всяких этих Вау! Можно первый Так, Вот что, стреляете, зараза? У вас, пожалуй, надо хорошенько оттрепать пиццево. Так, все! готов. кстати, у этого и этого. Вот, видите, такая штучка? На, на микрофоне. Вы видите, какой у нас? а те, если мы со мной сделаем, то нам надо малыша найти. Открыть, то есть его. <звучит> да, чувак, иди ты! Ну, пицца-пуччи, пицца-пуччи! Пицца, пицца, пицца. Я понял? Все, убили! Молодцы, ребята, молодцы! Там. Это... у нас... Иди ко мне, мой хороший! <звы> Здрасте. <звы> Мы не приглашали! <звы> Держи <же> пиццу! <звы> Хорошо ли он сносит-то? <звы> Протанны! Клеим его вручную! Все! Убили! Если мы быстро убиваем, мы больше даем нам очко. Видите? Все! У еще. мы можем купить следующего. То есть у Манго что-нибудь. Просто покончили на первую точку. Так! Давай, покупайся! Как не могу. А-а-а-а! понятно. Затроли. Не может это купить. Подуй в, сне в снежный лик, там там небо уже. Такая мультка напрягающая. Тут не напрягающая, а нормаль. Нормально, кажется? Ну все, нормально, кажется, Да. Ну все. М да. Нормально. Не очков больших не дают тут. тут хорошо зарабатывал, кстати, тогда. Посмотрите да, да, сундук, блин. Да, идите, идите. Все. Вкусом, вручную, много это ХП сносится ручную. Да сундук это не пропал, поэтому бегу сразу его. купить вот это и вот это могу купить так заново пчелка ты ты и ты все хорошо хотя это, это скосы, ребята не знаю, что это такое летающий голова летающая голова или что Пылесос! А, вот это пылесос! Пылесос, вот. Пылесос. Смерть с косой, вот. А это бомба, которая, когда сразу начинаешь путь, взрывается. Печки вот, пчелки, ну и бомба, говорил. О! Кто едет? Так. О, Сундучек снова появился. Халя. Не ускользните, он сразу это Хорошие ребята, вот, вот эти. Хорошие ребята. Сигавич снова появился. Отлично. Давайте. Битва. Все! Так быстро! Не ожидал я этого. Что мы так быстро все брохнули. Watercolor. у меня а немного раньше то было как богато богат был раньше ты это сделал так в пещеру прыгаем там много боссов и много денежек. хорошо что мне с карта тут много всего здесь да, да, да хренище! Денег! Да! Тут много очень денег! И они мне понадобятся! Такой чего! О, здрасьте! Как раз тут мне и надо! Э -э. Пицца! Все! Пошли Все! Убили. Ну, не так уж они ну, не сильные и не слабые, такие средние. На каждом шагу, как видите, есть тупик. То есть мы можем тут заблудиться. Ну самое главное, что здесь можно вот тут. Видите, здесь надо именно в том режиме заходить, иначе не получится сундук. Поэтому все, Аломиссия. Снова они. Да, -да уже мне. Меня не. Ты! Закай мне дай, он микрофоном и пиццей. Ты пиццу тоже держится. Это же... То, блин, какашки. Че? Идет, идет темнота! Тент, а как она может идти, если не повсюду? Он у меня кругами ходит! Ебастая! Глазик! Это земляной глазик! О-о-о! О-о-о! Да, хреновый! Слабенький! Это... Глаз! Глазик! Видите, какая разница? Глаз, глазик, чип! клад. <свят> Привет, прошлый ребенок! Он мне нужен, чтобы победить сову. Где его встретил, пишите в комментариях. Так, Ходим, ходим мы по полюсу. Мы другами ходим. Отлично. Пошу им с ней сносу что-то. А? Хорошо. Давайте. Так. Давай. Спасибо. плюш нам очень нужен. Он хорошо заменяет того. Между вду этого... руками я хожу. Ну да, логично, я кругами хожу. Я просто должен идти в другую сторону, например, сюда. Так. А, где-то тут должно быть ценное что-то. Да, ни хрена тут нет. На на другую сторону. Дровосельки железные! Съел паромер! Что? Паромер, паромер! Вот это... Поробят, Рубин! о о Я кого-то вижу! Тут как-то можно пройти. А -а -а! Я понял. Надо вот сюда попасть. Я понял, понял, как это сделать. Нам надо как-то проникнуть сюда. Вот сюда. Вот в это место. Вот. Вот как раз нам сейчас надо. Я пойду в шестую часть. О -о -о. Тортики. -то. Держите пиццу. М просторта нет. Поэтому держите пиццу. Как ты могут кидаться с Это.. Это.. Пускай охот. давай. Так, так, так, так, так, так, так, так, Обходим тут все. Нормально. Да. Нет, босс не, не появился. Обо. И прыгаем. Где? Ага, понятно. Нам надо вот сюда. Не. Тогда сюда. Понятно. Вот. Вот сюда нам и надо. Видите? Вот сюда можно попасть. Где-то здесь должен быть какой-то проход. Только не вижу его. Я его не вижу, прохода. А вы видите, я не вижу. Давайте! Давайте их! Пицца! Пицца! Что нас нет? Мы что уже убили? Чика! Некай нас! Некай! Все! Поехали! Нормально мне вещи дают! Дайте его, глядите, подарки видите? видите Есть. подарки? он делает подарки, я не заметила тогда. Так, он делал это. Тут нет прохода. Тут нет прохода. Блин, облом. Да просто мы ходим. Вот, Фредбер, вот, вот, Фредбер, вот ты... Как тебе попасть? М? Вот ты стоишь, а мы не можем туда пройти. Сейчас можем, надо сюда пройти тогда. Вот, видите? Это тут есть такой-то проход должен быть, должен быть. Просто надо ходить в другие места. Вот. Тут тоже должен быть какой-то проход. Только его нет. Какого-то хрена. Ну да, там есть проход такая хрень тогда. Да иди ты сюда вот. Ты! Держи пока что. Вот тоже. Подарки, кстати, есть. Я... Идите, автоматически у меня господа, подарки. Идите, подарки у меня. подарки, а у вас нету. А -а -а. Вот эта, вот эта штука меня как-то смущает! Как-то смущает это меня! Тут где-то должно быть проход. Я не могу просто ходить туда-сюда. Не могу, не могу я просто. Вот, не могу, вот и все. Красный Фредди, я вас впервые вижу! Пивые, пылы. <реклама> так. Пицца. Пицца самая хорошая. Она много снимает. А она меня намного лекарства. Мучика и на то. Здравствуйте, могдасик. Лекаемся. Мы не умрем! Нет-нет-нет, не, не, не умрем! Мы будем жить! И доплевать! Ой, на... а нас поглушили! Выключаемся, разобрать тебя! Все разобрали! Мы его разобрали! Спасибо! И вам тоже всем спасибо! Молодцы! Вы такие клевые! Я такой дур. Идем! Эй, я до конца не понял, как тут проходить это все дело? Они собрали оглушать нас, поэтому, вот, давайте, Ир, сливать Пица. снова как-то переключаемся как-то как-то хреново Как говорю что нибудь сделал вот разобрать Держи. а тебя в вы человек Я не могу никогда найти того Бонни. Бонни, того сломанного, помните его? Вот, не могу его найти. Я прошу! Видели? Я прошу сквозь эту стенку. То есть, нормально, короче. То есть, я все время это... Ну, это же не чик ну. но ну тут это стыдно не прочекать! Здесь ты стыдно не прочекать, давай! Здесь тут ничего нет, да? Я даже ничего не делаю! Вот! Сюда тоже не могу пойти, в видеобломиси. Я всех этой пиццей. Кстати, мне еще-то эти помогают. Хорошие, хорошие. Нет, быстро капают деньги просто. Капают прям. Прям капают. Я не пойму, как туда пройти. Давайте, типа, краба! Закараете, да? Я с вами. Буду закарать. Уничтожили одной пиццей, про мастер. Да, да, да, да. Так, плывем. Вот тут как раз может быть много ресурсов. Вот. Так. Могу купить, поэтому не могу. Ладно, так, так, так, так, все поставил. Молодец. Играем. Да. Ну, просто хочу, чтобы всех персонажей вообще открыть. Вот. Поэтому я к этому так и, ст и стремлюсь. А тем тупищам тоже пойду персонажки найду, прокачаюсь. Ну, ну знаешь, знаешь, просто не качаются, чуваки. Просто не качаются они. Да. Ладно, тут темно. Но пещера небольшая. Только тут есть э, чему это, порадоваться. Всякому. Всякому может тут порадоваться. Всякому. Только заблудиться легко. Да, небольшая пещерка. Маленькая даже. Mm -hmm. да. да какие хре.. Кто тут ставит так много? Б... Блин. Здрасте! Давай. Давай я прокачаюсь. Держись. Настя. Э, не трасса, Не Такие слабенькие, а? Ну что что они не качали? И ч? Я вас не понимаю! а Все! Победа! Аллилуйя! Аллилуйя! Ой, кто это? Мангель! Что ты так делает? Я не понял, какого хрена там делает Мангл в пещере? Кто а? мне объяснит? Дальше. Ну что ты продаешь? Что это такое? ⁇ Суперный театр. Что это? О. Снова какую-то продавщицу нашел. Хотя, по-моему, скоро я тут всех открою. Ну, не всех, но, по-моему, всех. Еще, еще ну, продавщицу надо найти и все в другой пещере. Это я прочекал, другую надо прочекать. Как, как она отображается? проражается? то есть. Хилка не забываем, Хилка нам понадобится в этой ванне. Хилка тоже понадобится, потому что без Хилки никак. Хилка нормальная, классная такая, прикольная. Мне напрягают эти два гроба. Мне напрягают эти два гроба. Вот. Вот прям. Вот прям говорят. Восьми нас. Вот. вот. эти это вот. Давайте Вот тут. Давайте. Давайте. Так. Ильса. Грохнули хилка справляется на ура. Просто на ура. Я. я вот я понял. Помнится, где она? Как она обозначается? Если отойду. облачилась вот таким зайчиком. В других она есть. Ее нет, но, по-моему, я ее где-то найду. Точно. Такая пенькая. Тут я тоже вижу. И с ним вижу. И с тоже вижу. Вижу. и тоже вижу. А вот тут я ее ни хрена не вижу. Да! Где-то оттуда надо спауниться. Вот. Тогда идем в другие пещеры, потому что тут, как, как вижу, какой-то проход. Такой же, как и тут. Поэтому я валю. Все. И тут нашел манго, вы там нашел эти штуки. Запомню, где, где это такая. Так, куда? Мне надо в первую локацию, пожалуй. Свою в первую локацию. А тебе типа, где? Здесь у где-то. <связать> да е кто это до конца был? Я, я не разглядел. Вот. Идем сюда. Ну, больше чем сюда, сюда, сюда, обходим, а потом идем вот сюда, в пещерку. Где? Ага где мне нужно. Только как-то будет тут сложновато полететь. М -м -м -м. Ну, в общем-то, в общем, неплохо этот спаунится, только хрень какая-то. По-моему, тут вообще выходов нет. Хотя нет, я вру вам! Тут есть, только не очень выход. Тут тут прохода нет или есть? Есть, есть, есть. Да, короче, вот нам надо где-то, чтобы тут заспаунить хуй. Нет. Нет, я просто, я просто буду искать тут, искать, искать буду. Искать я тут хорошо буду. Буду хорошо искать. Так, камень. Понятно. Буду искать до тех пор, пока чего-нибудь не найду. А, -а, а здрасте вы. Здрасте, здрасте. Так. Так, что там где-то был проход. Я могу прийти, пожалуйста, пожалуйста, могу. Да. Блин. Робот. дерево, а не лезут железа. Почему железь нужно Аниматроники? Корпус! Корпус их из другого материала. А внутренне... О, новый ну персонаж! Кто это? О -о -о. Чувак ты мне нужен! Братан! Ты мне очень срочно нужен! Можно тебя купить? Пиццу! Держи! Пиццу держи! Давай! Уничтожайся! Не у, у него даже... Упил! А сохранимся. На всякий пожарный. Да. Все заново. Выбираем все заново. Братан, мы. Так. Напрягает уже. Это уже напрягает потом. Так. Кого же мне выбрать? Вот этого он умеет разбирать, поэтому я его и выберу. А чего мне выбрать Мы на место вот этого? Нет, он, он сильный, поэтому я его ставлю. Разбирать умеет хорошо. Да-да-да. Ну что, он мне тоже нужен. Второй став команды вот такой. Нормально. Заклибал. Так. Так. Да, Нажимайся, это уже напрягающая тут. Теперь все набрал команду. и Фредди мне тоже не помешает. Он тоже будет в моей команде. И только захочет. Только не знаю, кого убрать с команды. Не знаю. Маринетка такая слабенькая, но ну, не знаю. Слабенький он не слабенький, поэтому... А, типа, по-моему, мне тут как вернуться обратно. А! Просто вернуться обратно. Да, это полная хрень. Я соглашусь, это полная хрень. Давайте начинать отсюда. Отсюда можно пройти. Видите, отсюда надо начинать. Я это и сделаю. Поищу другие пещеры. У нее в третьей локации. Да, во второй, пожалуй, нет. В третьей, в третьей. В третьей локации поищу. По-моему, есть секретка. Зачем дальше шоу тогда? Если тут нет никакой секретки. Так. Здрасте! А почему это не такой бомб? Не большой. Разборка. Ну, в общем, я всех порешал. Да, порешал я всех. Они даже ко мне не хотят. Ну, в общем, я их не могу получить. Да, -да нахрен это сделать? Мне не нужен он. команд -да, -коман еще изменяется. Вот мой главный командующий Фредди. Нажимайся, ты уже. Так. Сделал. Команду, команду я сделал. Хорошая команда. Теперь вот к этой тени не могу пройти как-то. Вот к этой тени этот камень сраный мешает. Ну вот как-то тут тут можно пройти. А тут где? Боля... Блин. Так. Угу. Вот тут должен быть тут проход. Только я до конца не понимаю. Да едем в другую пещеру. Пещеры другие отклоняются. Вот тут, то есть вот тут, вот тут отклоняются. Тогда в другом месте, например, тут. Пещера есть? Нет. Там тоже нет. Я уже проверял. Заметьте, видите? Видите? Он не может. Он стоит. Он стоит на воде. Видите, стоит на воде. Симнеет. Ну, светло. Ура, небесно. Я ара. Обычный бо кошмарный Бонни тоже. А я их тоже получу. Кстати, пишите в комментариях, где их получить. Потому что они мне нужны. Ну и вот. Как мне надо кучить все. Выбиваете, ну, что-то своими Я лучше вас разберу. Давайте уничтожить. Уничтожить шарики? Что за... Ся... Ну все. Вы... Вы напросились. Все уничтожили. И тоже. Если, я их убивал, значит, если их сложно убиваемо, знаешь с них хороший доход. Если их сложно убило, знаешь. Их... О, них... же наш! Тут кошмарная Чика! А -а -а -а. Чуваки, мы должны постараться на всю. Натя! На, на! На, зараза! Слышь, <colonial audio> ловимся! кошмарная Чика, это кошмарная Чика. это признаешь пошли Сами знаете куда? Кошмарная Чика, Охренеть! Это она? Мне мне кажется, да? Мне, мне не кажется, да? Да? Кажется? Не кажется? Это кошмарная Чика. Да. Жена будет в команде другой. Да. Так не надо, кого убрать. Маринетка, ты не такая хорошая. Я думаю, что ты хорошая, но не хорошая. Поэтому убираю тебя и поставлю кошмарную чику за тебя. Это будет хорошая схватка. Оставится найти других кошмарных А вот этих я тоже... Мне они очень нужны. У них способность двойная атака. Они мне очень пригодятся, я их в, от, в команду ой, это во вторую, потому что там сильные матроники. Нельзя, нельзя, нельзя. О! Я нашла кое что. Ой, ой, ой, ой, ой. Сейчас найду. вообще поставил первую команду за главную, Потому что там сильные матроники очень сильные. И что жал? Так? Так? Все, давайте. Все. Так? Первые вы будете, чуваки. Первый вы. Всегда будете вы. Уже вторые будут вы. Брони вам не повезло. Начинаем. Вот там видите, там был Фредбер. Он, он все время в разных точках появляется. Вот какого хрена, а? видите? Вот как это понимать, а? Вот как это понимать? Вот. А? Напишите, где еще. Охренеть! Вот. Хотя из-за Из -за этого я тоже не знаю давно. А, да, Ладно, ручь! Все? Так, Чика, ты мне должна помочь. Чика кошмарный шик просто найс. Nice. Суборская. Суборский матроник, да, Да, Суборский матроник. Вот он все время стоит где-то тут. Оттуда можно прийти? Нашел. А Нет, не, там нельзя пройти так, Это было бы слишком тщительно. Вот. Просто это ухудшить второго уровня. Охренеть. Убил. Пица. Уничтожитель! А, там можно и так, и так. То есть, а, пицца-то, ну, ну уже в нем разобрался. Да. Ну и Матрик снова! Кошмарный Бонни! Катя, у меня не на вам пусты. Хорошо, что я пошел первую команду за ним. Так, пицца. Так. Вс. Что да, есть у меня... снова аниматроник у кого появился. И это супер. У меня уже появились другие аниматроники. Хорошо. Меняем. Теперь у меня вот они будут. Потом еще у меня будет вот этот чувак. Вот эти будут, братаны. Ну а вы остаетесь! На второй команде, на замене. Угу. Это будет неудивительно, что ему попадется Фредди, э, кошмарный, и кошмарный Фокси. Это будет неудивительно. Как будто... Как будто знаешь, что как будто, блин, все... Чувак, ты слишком долго играешь и здесь... Вот тебе кошмарные матроники. А почему бумаж их не дали? Коник, Кошмарный, что может. А, вот. Пицца! Что это? За... Вышел. Нормально. Да, у него, ну, я его просто перевернулась, видели? Нормально, братаны, нормально. Вот ты, чувак. Мы должны куда-то нормально. Вот. <с Group> я могу все время делать укус. кучу. Нет, да? Это очень... Нормально, но как-то... Сильный, как-то... Слабенький, немного. Слабенький. Вот Паскал как бы, если бы я то зашел из этих штук. Sous-titrage